Друзья, всех приветствую! Сегодня я снова увиделся с Олесей, и сегодня нам есть, на самом деле, что вам рассказать. Ну, помимо того, что вы не думаете, если что-то не попадает в публичное пространство, это не значит, что мы ничего не делаем. То есть у нас активно идет судебная история. Сейчас мы ждем уже конкретно даты судебного заседания. А тем не менее, если вы помните по нашим прошлым роликам, мы говорили, что с нами, точнее с Олесей непосредственно, связался предполагаемый отец ребенка. И отец ребенка в целом выразил желание для того, чтобы провести тест ДНК, сделать его как-то досудебным. Правильно я понимаю, да. да. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, как дальше развивались события. То есть кто там брал образцы, где делали, кто был инициатором, кто все это дело оплачивал, как это все происходит? Ну инициатором был отец ребенка биологический, да. А, он оплачивал эту экспертизу. Угу. А, образцы брали из больницы у ребенка по его инициативе. Угу. Вот. Ну образцы это слюна, правильно? Да, слюна, да, у слюна. То есть, грубо говоря, да. он сам пришел, он сам, сам да. взял образцы, да. и сам поехал в свою же выбранную лабораторию да. и да. сам ее оплатил и сам провел результат, да. правильно? все да. верно. И скажите, пожалуйста, какой в итоге результат? Ну, результат положительный, как быть То есть предполагаемый отец ребенка и 99% процентов оказался отцом да, ребенка. Что он отец ребенка. Но, друзья, я скажу, что это существенно нам облегчит э, наши действия в суде, потому что мы, ну, во-первых, мы можем обойтись без судебной экспертизы, и теперь как бы человеку уже нет смысла отрицать, что он не отец. А расскажите еще, а как вообще после ну, он этого? Теперь он не отрицает, что он не отец. Ага. Да, есть, и как-то как ваши отношения не... изменились после этого? Не изменились. Общаетесь вы сейчас? Не общаетесь. Он готов помогать и готов там, ребенка прописать как он проводит, и содержать ее вроде бы готов ну готов или уже делает какие-то шаги для этого или пока только так в процессе общения нет ну в процессе общения сейчас наверное в первую очередь нужно установить ну, свое рождение наверное чтобы для того чтобы что-то двигалось дальше ну скажем так учитывая то что было после теста Ваше отношения немножко улучшилось Ну да Я понял Друзья, и также, кстати, хотел бы всех поблагодарить Тех, кто откликнулся на призыв о помощи в прошлом видео То есть действительно нашлись люди, которые помогли вещами Которые были конкретные, скажем так, предложения о работе Сейчас общаются по этому вопросу То есть Вам большое спасибо И также, скажем так, что помощь, она до сих пор требуется То есть если кто-то действительно готов помочь там, вещами Помочь с автомобилем с питанием детским и так далее, и так далее. Напишите в комментариях, я просто вас состыкую напрямую с Олесей, и вы уже сможете отказать показать прямую адресную помощь. И еще, кстати, один момент хотели мы осветить. Олесь очень часто в комментариях спрашивают про остальных детей. Вроде говорят, что их бросили и так далее, и так далее. Можешь как-то прокомментировать, что вообще с ними, где они находятся, как поживают? Ну, дети находятся со мной живут со мной и никого я не бросила и не бросала никогда. Сейчас, когда есть э, квартира, дети находятся со мной нигде больше. То есть вот эти все истории, что они воспринимаются другими хорошо. людьми в другом месте? Это Нет, это... это все полнейшая ерунда. Дети находятся со мной. Друзья, ну в общем у нас сегодня получился такой хороший, позитивный выпуск. Поэтому следите дальше за развитием событий. Мы будем держать вас в курсе. У нас, следующий шаг – это непосредственно суд. То есть Покажем вам изнанку нашего судопроизводства. Думаю, теперь с экспертизой нас там точно должен ждать успех. До новых встреч!